Данный турнир уже сегодня предпоследний тур. Десять туров, сегодня десятый тур. В настоящий момент никаких особых проблем именно в судействе не было. Античитерская ну, анти команда работает полностью. У нас все-таки турнир чемпионата Европы относится к турнирам категории А. А именно самые жесткие условия безопасности. А также работы против античитеров. То есть всех людей, которые используют подсказки, компьютеры, телефоны. В настоящий момент как бы получается, что в 10 турах ни одного не нашли, но это, наверное, все-таки из-за того, что уровень турнира очень высокий. Здесь 200 гроссмейстеров представлен, то есть свет в шахмат, также белорусских, россия, много россиян очень именитых. В настоящий момент, понятно, что идет предпоследний тур, вся самая борьба там. Вот, завтра будут еще более наверное, жесткие условия проверки и самое, наверное, самое напряженное для участников. Что еще можно сказать о проведении данного турнира? Понятно, что для Беларуси данный турнир... Ну, такой Именно такого масштаба впервые, именно чемпионат Европы среди мужчин по классическим шахматам требует определенных затрат и определенных условий, потому что если бы не президентский спортивный клуб, не министерство спорта и олимпийский комитет, данный бы турнир не состоялся. Белорусская Федерация шахмат, конечно, большую руку приложила, но также надо не забывать, что и ФИД, и Европейский шахматный союз очень сильно помогли. Также консультировали, постоянно помогали именно консультациями, прислали их своих специалистов, осматривали помещения. То есть довольно большая работа проводилась в течение всего года, потому что нам этот чемпионат Европы дали в начале 2016 года, когда мы в 15 в декабре 2015 года здесь же по Дворце спорта проводился чемпионат Европы по быстрым шахматам. Это была такая небольшая репетиция, мы показали свою состоятельность именно Белорусская Федерация шахмат. Шахмата также Министерство спорта, что мы можем проводить такие турниры такого уровня. В настоящий момент Белорусская Федерация шахмат также при поддержке Министерства спорта и Олимпийского комитета готовит заявки на проведение других, именно больших международных европейских шахматных турниров, а также мировых. На следующие два года уже точно мы знаем, что нам отдали чемпионат мира среди кадетов по быстрым шахматам. Он тоже будет проводиться, наверное, или во Дворце спорта, или же будет выбрана другая площадка, например, Минская арена или Велодром. По поводу данного турнира, это является отборочным турниром Кубку мира, который будет проводиться в этом году в Грузии в сентябре. У нас э, вообще система отбора по итогам двух чемпионатов Европы отбирается по 22 человека, 22 лучших участников. У нас в прошлом году тут чемпионат Европы состоялся в Косово, у нас отобралось уже два спортсмена-инструктора национальной команды Республики Беларусь. В этом году у нас претендуют также два человека на отбор вот, на этот Кубок мира. Там играют 128 сильнейших э, э, шахматистов в этом и являются, как бы одним из этапов к отбору на матч первенства мира именно с Карлсом на чемпионат мира. А вот ты затронул тему в 2015 года чемпионат Европы по Рапиду. Скорее просто сам участвовал? Я сам не участвовал, был зрителем. В тот момент я работал за рубежом. Именно у меня был шведский клуб, я работал в Швеции, в Стокгольме, и приезжал сюда, привозил команду шведских детей. Поэтому работал как бы именно как консультант, больше помогал, и именно как зритель, сам не участвовал. Вот. В настоящий момент, если так говорить именно об условиях, если сравнить с международными турнирами такого же уровня, нам дана одна из ну, наивысочайших оценок. Детский чемпионат мира признан вообще одним из лучших за последние годы турниров ФИДЕ, чемпионат Европы. Понятно, что можно говорится, не говорить еще пока о конечных результатах, еще, еще играть один тур, но пока никаких замечаний, а также условия, все, все соответствует высшим нормам ФИДЕ. Скорее а вот за два тура до конца, кто сейчас в лидерах? В настоящий момент лидерами является англичанин Хауэлл Давид, он, он сейчас играет тур, у него было 8 очков из 10, из 9 в настоящий момент. Также лидируют два россиянина, ну и Украина. Один, два россиянина, болгарин и один, по-моему, если не ошибаюсь, грузин. Скорее а давно ты сменил шахматную практику на, именно на арбитрскую деятельность? Тут нельзя говорить именно о смене работы, то есть как бы это все составляет единую шахматную работу. Вместе с сужу я уже в течение трех лет. Именно международные турниры такого, ну не такого уровня, понятно, что мы все проходим школу, начиная с самых низких международных турниров, это маленькие, там среди детей, но до такого уровня, вот, ну, это второй турнир такого уровня, который я сужу. А вот где-нибудь в Европе планируешь судить какие-нибудь турниры? В настоящий момент пока загадывать не будем, еще пул арбитров не сформированы для других турниров, но... Если получится, то, конечно, подал заявку на командный чемпионат Европы, который состоится в Греции. Помимо арбитрства чем занимаешься, кем работаешь? Я в настоящий момент являюсь начальником национальной команды, старшим тренером национальной команды по шахматам и шашкам, то есть работаю в центре олимпийской подготовки. У нас по шахматам и шашкам на Карла Маркса 10. Понятно, что работа ответственная, тяжелая. То есть ну, фактически отвечаю за национальную команду Республики Беларусь, а также сборную.